Господи мой, английский – это, конечно, нечто. Всем привет! Меня зовут Глеб, и я рад вас видеть на канале «Самый-самый». В этом ролике я хотел бы рассказать вам про самых высокооплачиваемых YouTube-блогерах. Говорить я буду, естественно, про 2020 год, поскольку он уже закончился, и все можно легко посчитать. Ну а если честно, то вся информация о цифрах бралась с журнала Forbes. На пятом месте среди самых высокооплачиваемых блогеров идет человек с самым красивым и бархатистым голосом, от которого на теле появляются мурашки. Речь идет о Марк Плеере. На сегодняшний день общее количество его подписчиков на ютубе составляет целых 30 миллионов человек, а количество просмотров давно перевалило за 16,5 миллиардов. Есть, конечно, маленький шанс, что вы ни разу в жизни не слышали и не видели этого блогера на ютубе, но, возможно, вы видели мем, который в 2015 году просто взорвал весь твиттер. Марк снимает прикольные скетчи, веселые игровые видео, анимированные пародии и много другого увлекательного контента. Его настоящее имя Марк Эдвард Фиш и ему 32 года. Первый видео он начал снимать еще в 2012 году, но спустя всего 2 года на его канале был уже 1 миллион подписчиков. А спустя еще один год, то есть в 2015, на его канале счетчик подписчиков перевалил за 10 миллионов. Солидно, правда? Ну и к самому интересному, Марк за 2020 год заработал 19,5 миллионов. А перед тем, как я назову четвертое место, вы можете спуститься в комментарии и написать свое предположение о первом месте. Четвертое место занимает дуэт из двух довольно талантливых комиков. Ретта Джеймса Маклафлина и Чарльза Линкольна Нила. У этих парней есть огромное количество разнообразных проектов и такое же большое количество фанатов. Но в этом видео нам интересен лишь один их проект, а именно Good Mythical Morning, который насчитывает 17,5 миллионов подписчиков и 7,5 миллиардов просмотров. Господи, мой английский, это, конечно, нечто. Их контент состоит из поедания необычных блюд, таких как бутерброды с нутеллой и оливками, соревнования в различных оригинальных играх со знаменитостями. На минуточку, у них в гостях был сам PewDiePie и Постмалоун, и еще огромное количество различных знаменитостей. Да они даже бороду из 10 тысяч пчел делали. В общем, это очень веселые и талантливые ребята, которые за 2020 год только с одного проекта заработали 20 миллионов долларов. А середину самых-самых занимают самые крутые парни на Ютубе, чьи ролики вы хотя бы один раз в жизни видели. Речь идет о Dude Perfect. Dude Perfect. Они являются настоящими старожилами Ютуба, ведь их первому видео исполнилось 12 лет. За это время они успели собрать себе целую толпу фанатов, состоящую из 56,7 миллиона человек, и набрать 13,5 миллиардов просмотров со всех видео. Они попадали мусорным пакетом в мусорку с расстояния в метров 30, перепрыгивали на джипе монстре через большое количество автобусов и делали самые невероятные, невообразимые и обезбашенные трюки. В общем, если вам будет интересно, то я оставлю ссылочку на них в описании. Заходите, смотрите и наслаждайтесь. За 2020 год они заработали 23 миллиона долларов. И это только с YouTube, ведь нельзя забывать, что у них есть свой собственный огромный фирменный магазин. Серебро занимает человек, которому Влад А4 обязан своим контентом. А речь пойдет про мистера Биста. На октябрь 2021 года на его канале есть уже более 71 миллиона подписчиков, а просмотры перевалили за 13 миллиардов. Его контент можно описать в трех словах. Трэш за деньги он придумывает разнообразные челленджи, за победу в которых люди получают деньги. К примеру, у него был очень популярный челлендж, который разлетелся по ТикТоку собрал невероятное количество миллионов просмотров. Была небольшая комната, в ней стоял стеклянный куб, на котором люди держали руки. И кто последний отпустит руку, тот и получит заветный миллион долларов, который, собственно, находился в том кубе. По-моему, люди простояли так 36 часов, и один парень по случайности просто руку на руку переложил и тем самым проиграл 1 миллион долларов. Также этот парень покупал дом и продавал его сразу же за 1 доллар. Дарил своим друзьям мистери-боксы, в которых находились ламборгини, там огромное количество PlayStation. В общем, парень царит деньгами и зарабатывает их тоже. На 2020 год он заработал 24 миллиона долларов. Получает деньги и раздает их людям. Идеальный человек. Ну вот я и подобрался к первому месту. Как думаете, кто там? Влад Бумага, Пай, а вот и нифига. Райан World, мир Райана. Маленький мальчик с его родителями делают различные развлекательные видео, на которых он готовит еду с мамой, играет с папой, делает анпакинг разных игрушек. В общем, живет обычной жизнью, правда, снимает все на камеру. Канал был создан в 2015 году. На тот момент мальчику было ну годика 4. Сейчас же на его канал подписан 31 миллион человек, просмотров у него 48 миллиардов, а то и больше. И его канал входит в топ-100 самых популярных каналов на ютубе. Все-таки нужно отдать должное родителям. Они сделали так, что их десятилетний ребенок стал одним из самых знаменитых блогеров в мире. Заработком за один год, внимание, 30 миллионов долларов. В конце ролика, как делается по всем канонам YouTube, я должен попросить вас поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и оставить какой-нибудь комментарий, состоящий как минимум из четырех слов, чтобы YouTube подумал, что это супер крутой контент, который нужно продвигать. Ну а я хочу вам сказать спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.